плаценты не было никаких проблем со здоровьем такой женщины и она смогла родить и в общем то смогла родить правильно и там с ребенком все хорошо и так далее но дело в том что очень часто из-за плохой экологии а из-за плохой допустим из-за плохого там большого или там неправильного предлежания большого размера плода и так далее ребенок может лежать не той стороной и так далее и это может минимально привести к к патологии рожденного ребенка, ну и к максимально к смерти и ребенка, и женщины такой. В моей жизни была такая история, я знаю сто процентов несколько таких историй, когда женщины, которые рожали в домашних условиях, будучи людьми, которые занимались как раз духовным или душ, духовным акушерством, погибали. И знаете, тот человек, который был вот акушером в этом случае, он потом пускался в бега и